Всем привет! Меня зовут Глеб и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера» и сегодня мы разберемся, что такое коллаборация и с чем ее едят. Приведу простой пример. В дни школьных ярмарок можно наблюдать коллаборации между продавцами школьной формы и канцелярских принадлежностей. Так покупателям не нужно тратить драгоценное время, а сразу можно приобрести все и в одном месте. То есть коллаборация – это взаимовыгодное сотрудничество двух или более человек или организации до достижения совместных целей. При этом они не должны являться прямыми конкурентами. Менеджер должен уметь находить каналы по схожей тематике, при этом не являющиеся конкурентами заказчика, чтобы записать совместное видео или разместить свой ролик на других каналах. К примеру, у вас канал о спортивной экипировке, тогда коллаборацию можно провести со спортивным каналом «Побегу», ведь там собрана ваша целевая аудитория.